Привет, YouTube! Перед тем, как заказывать кухню, стоит узнать ответы на следующие вопросы. На какие моменты важно обращать внимание при выборе кухонного гарнитура и как сделать помещение максимально функциональным? Сегодня дизайнеры предлагают массу оригинальных идей для проектирования кухни. Поскольку это помещение активно эксплуатируется всеми домочадцами, оно должно не только выглядеть красиво, но и быть удобным в ежедневном использовании. Грамотный дизайн кухни – незаменимый элемент современного уютного дома. Первое, чему стоит уделить внимание, это грамотному функциональному зонированию. На кухне выделяют 5 зон. Зона запасов для хранения сухих сыпучих продуктов, консервов, чая, сока и напитков. Также в зоне запасов стоит холодильник. Зона хранения, где расположены стаканы и бокалы, столовые приборы и тарелки. Зона мойки, в которой установлена посудомоечная машина и непосредственно сама мойка. Далее идет зона подготовки. Один из самых важных участков, минимальная ширина которого не должна быть меньше 900 мм. В этом месте проводят много времени, потому что здесь происходит предварительная подготовка еды. Зона приготовления, которую занимает варочная поверхность, духовой шкаф, микроволновая печь, предназначена для непосредственной готовки пищи. А теперь поговорим о правилах эргономики на кухне. Важный момент, который стоит учесть при планировке кухни, это высота рабочей поверхности. А высота для пользователя кухни расстояние от согнутого локтя 10-15 см до рабочей поверхности. Не забываем также про уровни эргономичности на кухне. Чем чаще используют тот или иной предмет, тем в более удобном доступе он должен находиться. Если говорить про столовые приборы, вилки и ложки, их кладут в непосредственной близости, в верхнем ящике, поскольку приборами пользуются ежедневно. На нижней полке расставляют те стаканы, из которых пьют ежедневно. Чем выше стоят стаканы, тем реже они используются. То же самое касается и кастрюль. Если в хозяйстве есть кастрюли или сковородки, которые используются ежедневно, лучше хранить их в верхнем ящике. А набор фантю, который достает раз в год, ставить в нижний ящик. Использование выдвижных ящиков вместо распашных фасадов. Гораздо удобнее для нижних шкафчиков использовать ящики, так как они позволяют организовать беспрепятственный доступ ко всему содержимому. Делать распашные фасады неудобно. Приходится наклоняться, либо приседать, доставать то, что находится спереди, или дотягиваться до предметов, которые спрятаны в глубине модуля. Рациональное использование внутреннего пространства. На кухне нужно использовать ящики полного выдвижения. Почему это важно? Потому что на кухне хранится много мелочей. Если представить, что этот ящик будет частичного выдвижения, то его часть перекроется и потеряет функциональность. Также отличным решением является объединение нескольких ящиков в одно целое. Стоит улить внимание и высоте ящика. Если есть возможность поставить более высокий ящик на фасад, то соответственно и содержимого в ящике будет ходить больше. В тренде сейчас использование широких и высоких фасадов, что реализуемо благодаря ультрамодному ящику Legrobox, который подразумевает под собой использование сплошной боковины строгого прямолинейного дизайна. Линейка ящиков Legrobox Free благодаря использованию вставки позволяет сделать интересную мебель не только снаружи, но и внутри. Также некоторые производители предлагают установить ящики в нижний цоколь кухонного гарнитура, чтобы убрать туда предметы, которые мы используем максимально редко. Либо заменить такой ящик на выдвижную ступеньку, которой всегда можем воспользоваться, чтобы достать пачку кофе с верхней полки. Продуманное внутреннее наполнение. Для получения максимальной функциональности от выдвижной системы используют внутренние разделители. Добавив несколько продольных и поперечных разделителей, можно организовать внутреннее пространство для себя максимально комфортно. Один очень удобный аксессуар – держатель для тарелок, который подстраивается под любой диаметр и вмещает до 12 тарелок и прячется в выдвижной ящик. Также держатель для фольги и пищевой пленки, который располагается внутри ящика. При необходимости его можно достать, попользоваться и убрать обратно. Специальный держатель для ножей, в который помещается до 9 ножей. Держатель для специй. За счет использования внутренних разделителей внутри ящика можно организовать пространство для хранения кастрюль, распределить крышки. Большинство современных ящиков и фасадов открываются от нажатия и закрываются с доводчиком, что реализуется благодаря системе ServoDrive. Холодильник и посудомоечную машину также можно оснастить данным механизмом. При нажатии на фасад холодильника дверь приоткрывается. Если не открывать фасад на распашку, то для того, чтобы холодильник не разморозился, он захлапывается обратно. На сегодняшний день отличной альтернативой электрической системе сервера Drive является механическая система TipoN Blue Motion, которая сочетает две технологии. TipoN открывание от нажатия и надежную систему амортизации Blue Motion. В этом случае ящики выдвигаются до конца из корпуса, что обеспечивает полный доступ к содержимому. Однако, несмотря на обилие открывания фасадов без помощи ручек, для некоторых стилей интерьера ручка является неотъемлемой составляющей. Говоря о фурнитуре, невозможно не упомянуть австрийскую марку Blum. Их изделия работают отменно, плавно, бесшумно и мягко, а также рассчитаны на 100 тысяч циклов открывания и закрывания. Если перевести эту цифру на временной эквивалент, то получим более 15 лет работы. Это были 5 функциональных правил эргономики на кухне. Воспользуясь каждым из них, вы получите кухню своей мечты. Не забывайте подписываться на канал и оставлять комментарии под видео. Всем пока!